Ну, смотри мы с тобой говорили уже о левом боковом на скачке ты его пытался сегодня делать тяжко получается потому что сложное движение потому что дистанционное дальняя дистанция тебя видно еще что-то но ну, если мы просто разберем сам механизм то есть в любом случае если ты стоишь на месте на полной стопе на обеих ногах то тебе конечно же прыгнуть с места тяжело ну, делаешь какой-то подсет ну, не все какой дистанция какая. Ну вот небольшая дистанция, да, как бы вот дальняя дистанция. да, То есть идет шаг. Отсюда как бы не напрягаюсь. Не я не напрягаюсь. Я что я могу подпрыгнуть небольшим подскоком, да? С небольшим подскоком, что с разворота левой пятки. Но в любом случае, фишка в чем заключается? Что я прыгаю вверх и вперед, получается, вверх и вперед. И рука у меня чуть опаздывает по отношению прыжка, то есть я как бы начинаю прыжок вместе с рукой, вместе с рукой, подскакивая, и уже за счет вращения у меня вылетает кулак. За вращения. Если у меня рука пойдет раньше, потянусь я ей, или, или даже просто и правильно я начну бить, там и круговое движение пойдет, то сразу же, плечо перевернувшись, оно моё, меня заземлит, то есть у меня не получится длинного подскока. Если отработать, то максимально длинный, конечно. Но для меня ударно вот эта вот дистанция уже ударная. То вот, я достаю. Почему? Ну, конечно, с места тяжело, я себя что? Я себя раскаты, разгоню. То есть вот через подсет, да, да, где-то подсет, вот что, группируюсь немножко. Чисто для отработки. И вот сюда локоточки. И прям вот в этом положении выпрыгиваю. Только не туда лечу, а именно выпрыгиваю и с вращением. Тан-тан. Оп. Вот это движение. Тут именно собраться здесь, группироваться. Как бы именно в группировке прыгаю и приземляюсь с ударом. Приземляюсь с ударом. Вот этот важный момент начала самого удара. Не рукой, а именно момент, что я прыгаю вперед. Челунок, ну, более ближняя дистанция, если в челноке, если я ходил там раз-два-три, шаговая, грузанул эту ногу, разворот сделал, да? То же самое. Раз-два-три, раз, оп, какой-то разворот. И опять не рукой сюда, а опять локоточки группируюсь, и выпрыгивая вверх, пах, делаю разворот. Вместе с кулаком делаю. Вот, значит, главное начать вместе с кулаком вот из этого положения, пока плечи не перешли в фронтальное положение, грудь не перешла в фронтальное положение, попытайтесь кулаком не тянуться, и у тебя сразу это получится. Более, ну, этот принцип, принцип э, паузы, небольшой задержки кулака, тем более для бокового удара, он существует именно для того, что движение плечевого корпуса, кулак опаздывает по отношению к плечу, и, по, и, и происходит что? И происходит именно траектория сбоку. Если при прямом ударе плечо-кулак сразу пошли, то есть прямое движение, то здесь именно запаздывание, плеча чуть назад, плечиком прям вот качнул движение, он ну, так могу поставить, так могу поставить, но кулак запаздывает, и именно это запаздывание очень важно при движении прыжковым. Та-та, оп, вниз собрался прям, оп, и отсюда выпрыгнул вместе с локтями как бы. И потом ударю. Принцип челнока он тоже сам. В челноке тоже самое. Та-та-та. Но здесь у меня уже вот это есть, то есть не дальняя дистанция. Челнок короткое, быстрое действие. Поэтому я делаю это не на дальней дистанции. Потому что чем быстрее, тем оно короче. тан тан тан Короткое движение. И здесь уже там что-то добавляю. Пам, либо ушел. Но прыжок и удар. Подскок и удар. Вверх, вперед и вращение. Ну вот принцип вот это, что вместе с руками, прыжок вместе с руками идет, что рука не опережает на прыжковом движении э, толчка ноги. Вот это самое важное. Группировка собрана, как вы, как шарик. Вот вы прыгаете и бьете. Просто даже вот могу отработать, Смотрите, вот я прыгаю и ударил. То же самое, какая разница, я прыгаю вверх и вперед, но прыгаю вместе с руками. Как отработка в воздухе, так ударил. Я не ударил и выпрыгнул. Я вместе с кулаком выпрыгиваю и бью. Пробуйте. Ну что, потянулись?